Всем привет! С вами в эфире Портал 713, я его ведущая, Хмелькова Ольга. Сегодня у нас такой маленький ликбес по нормам права. Я хочу вам дать некоторые такие краткие пояснения, как вообще построены законы Российской Федерации, в принципе, как здесь все устроено и что, и что. Ну, достаточно такой кратенький ликбез, чтобы вы уже начали разбираться да, более предметно и понимать, о чем идет речь, переключаться между теми или иными моментами, чтобы у вас в голове ваша каша превращалась в стройную, библиотеку мини Ленина, да, с репозитарием, то есть чтобы у вас информация укладывалась по полочкам и все было достаточно прозрачно и понятно. Так вот, ребят. История права насчитывает у нас великое множество разнообразных областей правовых, и эти права называются по-разному. Вы знаете, что есть естественное, римское, морское, конклюдентное, церковное право и так далее. Достаточно много исторических факторов и исторических моментов послужило основой для той или иной ветки развития права. Есть также хронологическая последовательность, да, что сначала было естественное, потом из естественного пошли ответвления, да, то, что принадлежало к островной территории или к морской территории, там э, свое развитие бурное заняло морское право, то, что принадлежало к континентальной суше, там пошло развиваться римское право, и которое перетекло потом впоследствии сначала параллельно, а потом в, влилось и смешалось и с церковным правом, с конклюдентным правом и так далее. Но сегодня у нас с вами задача следующая – разобраться, и научиться уже идентифицировать ту или иную область права, чтобы понимать, о чем идет речь, чтобы сейчас понимать, да, что от вас хочет законодатель, либо тот или иной государственный орган, либо структура, чтобы вы уже не плавали, чтобы у вас не было каши в голове, да, чтобы прекрасно понимали, о чем речь. Иногда законодатели пишут в одном законе нормы из разных областей прав. Они это все смешивают и выдают вам все, под одним соусом получается у нас такой салат оливье вот как же в этом разобраться салате да какие туда ингредиенты это наложили собственно говоря и почему эти ингредиенты могут противоречить общепринятым нормам международного права которые у нас заявлены отдельной статьей в конституции да что же это такое как оно может противоречить почему оно может противоречить значит первое на что хочу обратить ваше внимание как читаются законы я уже ранее рассказывала сейчас Подытожим. Законы всегда читаются следующим образом. Первое, на что следует обращать внимание, это на то, прошел ли этот закон, верный путь его издания. И опубликование, да, то, что мы называем легитимность закона. То есть обрел ли он легитимность хотя бы по той схеме, которая сейчас в данный момент не де юра, а де-факто действует, да, пока отталкиваемся от де-факто. Сейчас объясню почему. Дальше вот буду рассказывать, вы будете понимать, почему вот такое, такая логика и никакая иначе, да. Значит, де-факто знаем, да, что у нас есть процедура перекачивания законопроекта да, из нулевых чтений и так далее. Вот. И есть определенный у нас сайт законотворцев, где вот эта вся процедурка расписана, любой законопроект можно отследить. После того, как он подписан президентом, он должен быть опубликован в соответствии со своим статусом да, установленные законом сроки. Вот Вот эту вещь в первую очередь нужно отслеживать. Вторую момент. Второй момент. Открываем законы. всегда читаем а, с того, начинаем, что на кого этот закон действует. Нормативная документация это называется область применения. В законе тоже есть область применения. В любом нормативно-правовом акте, будь то техническое регулирование, да, экономическое или законодательное, всегда есть область применения. То есть первая строка, первые главы да, всегда нам говорят, кому применяется, как применяется и на основании чего. Что мы оттуда можем полезного извлечь? Ну, во-первых, кто должен выполнять данный закон? Все действующие лица и все персонажи должны быть описаны в самых-самых-самых первых статьях и первых строках этого закона. Все действующие персонажи. Всем персонажам должны быть данные термины и определения. Да, вот всем участникам этого закона вот эта нормативная база должна быть выдана. Термины, определения, на кого распространяется закон, и есть ли ограничения в распространении, в действии этого закона на определенные лица. Там прям так и будет написано, что на этих действует, но только в части вот этого, вот этого, вот этого. Все, точка. Вот, вот на это внимательно обращаем внимание. Для чего? Для того, чтобы мы понимали, на кого закон распространяется? Если, допустим, мы берем 615 приказ Колокольцева, да, МВД, он же на вас не действует, вы же понимаете, он не может на вас действовать. Почему? Потому что это внутренний приказ отдела производства для кого? Для всех должностных лиц органов МВД. Вы являетесь должностным лицом? Нет. Поэтому как этот закон может к вам применяться? Никак. То же самое мы смотрим по ДД, да, правила дорожного движения. Если вы в данный момент не являетесь водителем, а водитель это не значит иметь водительское удостоверение, водитель это значит, имея водительское удостоверение и транспортное средство, управлять транспортным средством. Вот это водитель. Вот пока вы не выполняете действия, да, помните, мы рассказывали уже как раз, Целую лекцию я вам записывала: да, что должно быть не просто определен персонаж, да, вот кто что и какое действие он должен выполнять для того, чтобы это к вам было применимо или неприменимо. Мы уже рассматривали с вами по персонажам, да, целую главу я записывала э, э, одни из последних лекций, и там были эти упоминания, вспоминаем, значит, переслушиваем внимательно, потому что вот это, ребята, это самый большой. Скажем так, нюанс, на который стоит обращать внимание прежде всего. Вот на незнание этого нюанса вас всех подлавливают, абсолютно всех. Смотрим на персонаж. Персонаж не может быть просто так. У персонажа должно быть, первое, это документ подтверждающий, да. Второе, это некое техническое условие. И третье, это некое действие, которое должно выполняться. Вот при совокупности трех показателей, да, вы являетесь тем, на кого распространяется в тот или иной закон. Все. У нас, как правило, читают, что народ недееспособный, глупый, поэтому достаточно одно из условий соблюсти, и все. И к вам можно применять закон. Нет, ребята, запомните раз и навсегда. Значит, для тех, кто не слушал лекцию предыдущую, повторяю еще раз. Любой персонаж, который описан у нас в законе, например, водитель, да, кто такой водитель? Вот для того, чтобы понять, кто такой водитель, и для того, чтобы к этому водителю возможно было применение ПДД, мы с вами проверяем три главных условия. Три, ребята. Первое – это документ, подтверждающий статус водителя. Водительское удостоверение. Есть? Есть. Плюсик поставили. Второе – это техническое условие. Какое должно быть техническое условие выполняться, чтобы водителя можно было назвать водителем? Наличие транспортного средства. Да? Если вы сидите в транспортном средстве, ставим плюсик, да, второе условие – соблюдено. Третье условие – это какое он выполняет действие либо бездействие. Да? Какое? При, при чем считается водитель? Водитель – это тот, кто управляет транспортным средством. Так вот, если вы будете сидеть за рулем, но стоя в своем дворе, к вам э, сотрудник ГИБДД не имеет права подходить. Потому что вы в этом случае не водитель. Вы не управляете транспортным средством. Вы можете сидеть за рулем, лежать за рулем, ноги на руль положить. Но вы не водитель в этом случае. Понимаете? Даже при условии того, что у вас есть техническое средство, да, транспортное средство и при условии того, что у вас есть водительское удостоверение. ребят, вы должны управлять транспортным средством ставим третий плюсик да вот три плюсика собралось все к вам можно пдд применять то же самое в других областях вот что бы вы ни взяли у вас должно быть три плюсика сразу три да по всем вот этим вот категориям то есть подтверждающий документ подтверждающий статус до да, того персонажа который к вам применяется техническое условие и действие ну хорошо, давайте возьмем, допустим, есть наше любимое физлицо. Все уже из вас прекрасно знают, да, что такое физлицо, что это некая запись в государственной базе данных. Так вот, эта запись, ребята, подтверждается документом. Каким документом? Паспортом. Паспорт просто подтверждает запись. Не гражданство ваше паспорт подтверждает, ребят, а запись. В государственной системе, да, что о вас, как о субъекте права, в государственном реестре внесена запись. Все подтвердили. Следующее. Нужно техническое условие для того, чтобы к вам что-либо применяли в отношении физического лица. Какое-то должно быть техническое условие соблюдено. То есть что-то вы должны, помимо действия, да, что-то должно быть сделано. Ну что вы хотите, вот, допустим, в какую область права вы хотите залезть, да, чтобы то, тот или иной закон в отношении вас начал действовать. Да? Если вы идете подтверждать свое гражданство, то здесь должно быть второй какой-то документ, да, подтверждающий гражданство. Вопрос для чего? Для того, чтобы, например, получить а, а, какое-нибудь право на землю да, или еще что-то. То есть что, какое, вот какое техническое условие вы можете выполнить? Ну хорошо, давайте самое элементарное разберем, да, а, получение материнского капитала. То есть у вас есть документ, подтверждающий что? Что вы... Стали, допустим, обладателем второго и последующего ребенка. да, Хорошо, документ получили. Дальше вы должны выполнить какое-то техническое условие. да, То есть э, иметь в наличии второго и последующего ребенка. Отлично, имейте. И выполнить действие. Какое вы должны выполнить действие, чтобы получить материнский капитал? Вот, вы должны иметь паспорт, да, вы должны технические условия соблюсти, то есть иметь второе, вторых и последующих детей, да? и вы должны сделать действие, то есть прийти и запросить, собственно говоря, получение этого материнского капитала, то есть написать какое-то заявление. И вот вы ввязываетесь в эту всю историю, то я вам сейчас рассказываю процедуру получения, Вот, вы ввязываетесь в эту всю историю, получаете еще одну бумагу, да, так называемый материнский капитал, но сама по себе бумага, она не работает. Понимаете? То есть, опять же, нужно выполнять все то же самое уже для следующего персонажа, обладающего материнским капиталом, и влипать в другой закон – которые уже как раз таки и регламентируют, что, куда вы можете этот материнский капитал применить. Да? То есть сначала надо как бы, как бы оккультуриться, приобрести бумажку. Чтобы на вас действовало ПДД, вам нужно приобрести водительское удостоверение, да, иметь транспортное средство и управлять им. Чтобы, допустим, иметь иметь какую-то выгоду по материнскому капиталу, да, вам нужно иметь бумажку о материнском капитале, иметь с двух и более детей в наличии, да, и, собственно говоря, пойти и выполнить один из трех регламентированных шагов, да, закона о материнском капитале. Вот тогда вы что-то получите. Тогда на вас будет действовать вот эта вот область права именно о материнском капитале. Вот, понимаете, да, о чем идет речь? То есть каждому персонажу, каждому персонажу еще как минимум прицепляются некоторые атрибуты. Да, вот основные важные мы с вами проговорили. И вот если вы читаете закон, да, вот что такое соблюдение международных норм, вот это и есть как раз международная норма, что невозможно написать персонажа такого, который э, ничего не делал да, и по факту влип. Так не работает. То есть человек должен что-то сделать. А, а вот так вот, чтобы он ничего не делал, и по факту а, ему предъявили, и он сказал, что ну все, ты теперь гражданин Российской Федерации на основании 62-го федерального закона, да, ты стал им автоматом по рождению, или там на, на дату наступления, да, и ты теперь вот должен платить налоги в связи с этим. Ну круто же, ребят. Или там еще что-то должен, да, нести воинскую обязанность. Вот, ну, вот вот это как раз таки и есть нарушение международных норм а, общепринятых. Да? В чем они заключаются? Вот в этом заключаются, потому что есть стройная логика написания и применения законов. Не может человек сам по себе, ничего не делая, да, бездействуя или там еще что-то, не может... Взять и вот огрести по полной программе, да, не, невозможно за него что-либо предпринять или его чем-либо нагрузить. Это против, противоречит всем действующим, общепризнанным международным нормам. Вот это вот понятно, вот этот момент. Значит, давайте подытожим. Для того, чтобы разбирать любой закон или законопроект, нам нужно понимать область применения, то есть для кого он написан. Да, даже когда мы поймем, для кого он написан, для каких таких лиц, дальше мы понимаем, какие там есть внутри персонажи, да? Есть должностные лица, есть физлица, есть граждане, есть человеки, есть прочие лица, юрлица и так далее. То есть вы должны есть налогоплательщики, собственники, то есть какие там зверушки в зоопарке, значит, описаны в этом законе. Вот, и третий момент, на который вы обращаете пристальное свое внимание – это как раз-таки вот эти вот три условия. Да? То есть у каждого персонажа должны быть четко определены три условия, при которых мы можем стопудово сказать, что стопроцентной ответственностью я заявляю, что в данный момент у вас был статус водителя, поэтому я к вам совершенно законно применяю ПДД. Понятно, да? Вот с ПДД всегда всем понятно. Если читать совершенно другие законы, то там, ребята, чер черт ногу сломит. Вот я вас очень прошу, обращайте, пожалуйста, на это внимание, когда вы читаете законы, любые законы, неважно. Вот теперь перейдем к любым законам. Значит, каждый закон всегда, когда пишется... Ну, во-первых, мы понимаем, что он регулирует какую-то сферу деятельности, да, человека или бездеятельности, или регулирует какие-либо а, правоустанавливающие отношения, да, то есть для чего вообще законы пишутся, чтобы что-то как-то вот урегулировать между собой. Ну, есть какие-то коллизии права, да, какая-то несогласованность, либо вообще дырка в каких-то вот а, правоотношениях, да, то есть они никак, ничем не регулируются, ни под один закон не попадают, и вот тогда выводят отдельный закон, да, либо либо четко расписывают, устанавливают, что вот эти отношения попадают вот сюда, регламентируются вот так. Вот. Ну, как они могут регламентироваться? На основе чего? Если мы возьмем общепринятое наше международное право, да, и посмотрим, какие там вообще есть области прав, и, и как они строятся. Между прочим, области прав могут пересекаться, могут комбинироваться, могут а, выписываться в чистом виде, и вообще законодатели очень любят вот это все миксовать, вот прям вот устраивать салат оливье, вот в натуре. И когда начинаешь читать закон, вот просто берешься за голову, потому что такого туда напихали, да, что за деревьями леса не видно, чего вообще хотели, потому что и это там напихано, и вот это там напихано, и вообще и что, что там только не было, вот. Но ну, давайте разберем основные области права, которые действуют и которые предполагают определенные виды, ну, скажем так определенную структуру да, и общее понимание, что есть что и что, как вообще этим правом-то пользоваться. Я вам сделала такую небольшую картиночку, она будет размещена под лекцией, внимательно на нее посмотрите, вам станет все понятно. Значит, первое право, которое будем рассматривать, оно называется «Естественное право». Естественное право, значит, персонаж естественного права – это человек. Кто такой человек? Человек – это дух воплоти. Понятно, да? Дух во плоти, живой человек и так далее. Поэтому, если мы понимаем, что человек – это дух во плоти, соответственно, нам уже здесь не нужно не доказывать живой-живорожденный, мужчина-женщина, там и так далее, и тому подобное, потому что это дух и плоть. А уж какого оно там пола, какая у нее там гендерная принадлежность, да, какие у него там предпочтения, это никого не волнует абсолютно с точки зрения мироздания. Да? И вот здесь у нас <сёк> эта область права называется естественная. И основа этого права – это выбор. То есть выбор человека. Понимаете? Вот... Все, что человек выбирает, делать или не делать и так далее, если это не противоречит праву выбора другого человека, да, то есть не переходит личные границы, то это все в границах права укладывается. То есть правонарушений нет никаких. В чем смысл? Смысл в том, что человек, живущий по естественному праву, живет в гармонии с природой, в гармонии с окружающим миром. Вот как яблоня. Вот где выросла, там и выросла. Да? Вот, ну кто ей может запретить здесь вырасти? А вот упало от яблони яблоко. да? Вот оно сгнило, семечки проросли. Выросла вторая яблоня. Да, и, и все у нас идет естественно. Яблочко от яблоньки недалеко падает, и тут же растет, и тут же вырастает, и плодится. Это естественно. Вот человек шел, шел, нашел себе речушку, нашел себе полянку, построил домик, зажил, там кого-то развел, зверушек, там котиков, собачек. Это естественно. Он здесь с этой земли кормится, он с речушки поется, он ведет свое хозяйство подсобное, у него все хорошо. Он не прибегает с набегом. Не прибегает с набегом никуда ни к какому соседу, да, свинья у него не тырит, грядки у него не портит. Понимаете, да? То есть, когда человек себя ведет естественно, вот здесь вот моя земля, я его сделаю, вот здесь твоя земля, я тебе не мешаю, ты мне не мешаешь, вместе мы можем добро, добропорядочно сотрудничать. Это выбор, да? Вот я выбираю вот заниматься вот этим. Ну вот я выбрал, да? Я занимаюсь, грубо говоря, там барашков выращиваю, стригу, делаю шерсть, пряжу и так далее. А ты выбираешь там, не знаю, овощи растить. То есть все основано на выборе человека. Чем он выбирает, где он выбирает жить, как он выбирает жить, чем он занимается выбирает если он никому не противоречит никому не мешает дорогу личной границы не переходит то в принципе что ему можно предъявить да ничего по большому счету Следующий момент, следующая область права это у нас римское право. Да? Ну, римское право в двух словах можно рассказать так, что в римском праве появляются так называемые патриции, рабы или то, что у нас больше нам импонирует да, физическое лицо. Вот, в римском праве появляются такие вещи, как основы этого права. Это обязанности и повинности. Все основано на каком-то диктаторском строе, да, в котором ты не имеешь ни права голоса, ни права выбора, ни вообще ничего. У тебя в принципе ничего нет, кроме обязанностей и повинностей. Вот это римское право. И в римском праве персонаж – это физическое лицо. Следующее право – это морское право. В морском праве у нас персонажем является бумажный человек или соломенный человек, соломенная фикция, персона, как угодно называйте. Да? А, то есть что это такое? Это юридически мертвый человек. Юридически мертвый. То есть по факту живого человека из плоти и крови не существует в морском праве. Его и никогда не существовало. Просто это а, территория игры такая. Поймите, что в морском праве понимания человека нет, не было и не будет. Там это даже не заложено в принципе. То есть это некая такая область э, иллюзорной, фиктивной игры на бумажных человечках. Угу. Вот это морское право. Значит, основа морского права – это доверительное управление либо действие в чужом интересе. Как история морского права, чтобы вам было понятно, да, история, как, как вообще это морское право возникло. То есть, где-то какие-то там мореплаватели, не знаю, там воины, островные жители, да, время было смутное, где-то кто-то умирал, имущество на Земле было, какие-то корабли были, да, там целыми флотилиями находили, там всех поперебили, но корабль остался со всем имуществом, куда его девать? Тогда было сделано следующее, что единственный там король, суверен, да, так называемый, он это имущество записывал на свой счет, потому что считал, что вот эти вот товарищи, они как бы они все мертвые или без вести пропавшие, неважно, да, юридически мертвые, то есть самого человека как, как такового нет, а имущество принадлежащее человеку есть, понимаете, вот саму, саму суть этого права что про человека, состоящего из духа воплоти, вообще вообще речи не идет и никогда не шло в самом морском праве. Вот это нужно понять. Вот было некое имущество, которое черти знает, кому оно принадлежало. Никто про него не заявляет, да? никто там ничего с ним не делает и с ним надо что-то делать. Вот, потому что там корабли какие-то к берегу прибивает, да, или там пираты захватывают, либо просто а, идет флот и смотрит, там корабль какой-то стоит, да, вот они его могут пришвартовать там, или взять управление, притащить его в порт. Ну, вот что с этим имуществом делать? Домишки какие-то находятся, да, со всем бытом, там, я не знаю, зверушки какие-то, там, хрюшки, барашки находятся целыми стадами, да, человека нету, а имущество есть. Так вот как? Как вот этим управлять? А тут войны, а тут смерть, а тут непонятно что, а тут жил человек. Бан в горах и умер, что с ним делать, да, с вот этим имуществом теперь. Вот для этого была создана а, как раз-таки область морского права, которая в принципе не предусматривает живого человека, в принципе. Поэтому вся вот эта развлекалочка по поводу там оживления и так далее, ну, это не более чем развлекалочка, потому что если ты, простите, не король, не суверен, то чё, то как бы ты не развлекался, да, в этом праве, по этим по этим правилам игры ты там ничего не выиграешь, потому что и там изначально этого не дано, вот и все. Значит, еще раз скажу, что в этом праве основа этого права – это доверительное управление, либо действие в чужом интересе. То, что вы найдете в нашем гражданском кодексе, и в наших законах, вы увидите прямо эту область, она прослеживается. Вот все, что вот этого касается, да, вот это вот из области морского права взято. То есть, в принципе, если вы такие вещи видите, то подразумевается, да, что есть бесхозное хозяйство. Все или имущество бесхозное, его надо как-то вот окультурить, кому-то его приписать. Кому и как вот это вот право как раз-таки очень хорошо специализируется на вот этих махинациях. Следующая область права это так называемое конклюдентное право. Это право было разработано для недееспособных, умалишенных, вот, требующих опекунства, я бы так сказала. Вот основа этого права действие либо бездействие. То есть неважно, да, мы же не можем с человека, если он умалишенный, если он не адаптирован к социуму, да, если он там, ну, недееспособный юридически, мы не можем к нему ничего предъявлять, вообще в принципе он даже не способен понять законы. Поэтому в отношении таких лиц разработана целая область, называется это конклюдентное право, да, право основанное на действии либо бездействии таких вот именно лиц. И если вы видите, да, какой-либо закон или статью, которая как раз-таки основана на действии или бездействии, да, это, это вот привет сразу конклюдентному праву. Вот, если человек не понимает, да, что все гражданско-правовые отношения строятся по договору, подписанному, с соглас, согласованными существенными условиями, с протоколом разногласий, да, что все утрясено, обязательно по доброй воле, да, человек. Что такое добрая воля, где у нас прописано? Это значит, Значит, человек участвовал в заключении договора живой, да, с духом и плотью. Вот. если вам предлагают оферты, если вам предлагают вот это вот всё, <свят> вот это все чушь, которая основана как раз таки на вашем действии или бездействии, да, то это конклюдентное право. Следующая область права, называемая церковное право. Да, здесь, ребятки, такая, в общем, интересная область права, на самом деле она исторически интересная, как она формировалась, вот, был некогда, ну, как исторически сложились предпосылки, да, были некогда бога люди, которые в период распада, тут смены цивилизации, одну, одну на другую взяли на себя ответственность за определенных, определенных отбившихся от стаи людей, да, потерянных в пространстве, когда их там лишили, как сказано в священных писаниях, там видение и всего остального, то есть от Бога отрезали, они над ними взяли опекунство некое. Вот, и естественно дальше это получило свое развитие, что раб Божий, да, вы все не дети Божии, а рабы Божий. кстати, раб Божий есть только в православии, как интересно, вот, даже в греческом православии уже дети Божии, ну, в российском, вот, РПЦ, РПЦ конечно, да, тут перегнула палку, все рабы Божии, значит, в прямом смысле в церковном праве все стали безвольные и лишились свободы. Вот, есть там такая, такая штука нехорошая. И в церковном праве его основа это вознаграждение, либо принудительная дань, так называемая. Или принудительное вознаграждение, как хотите. Вот везде, где вы видите слово там за вознаграждение или там, за а, благодарствие, там, за, за вот это вот все. Это, это все, ребятки, церковная штука. Вот, кстати, интересно, так если посмотреть нашу историю, да, и развитие нашего права, русского права, и там, к которому потом уже отнесли копное право, в том числе то вы увидите, что как раз-таки, когда Ленин там устраивал различные перевороты, да, все землю крестьянам, вот фабрики рабочим, и вот эта вся история была, очень много выкупали именно у церкви рабов, людей освобождали, и именно у церкви выкупали их в прямом смысле слова, потому что церковь, это были прямо узаконенные рабовладельцы в прямом смысле слова, и они обязаны были подчиняться и все время вот платить, платить, платить, платить. Вот. Поэтому, ребят, вот такие вот есть, кратенько я вам рассказала, да, вот такие есть области права. И когда вы читаете закон, видите, там принудительное вознаграждение, оно же ЖКХ, оно же налоги, да? Вот это по полной церковное право вам сейчас включают. Если вы видите конклюдентные действия, оно же оферты, угу, оно же акцепты различные, угу, оно же согласие, вот здесь по полностью вас признают недееспособными и конклюдентное право вам включают. Вот, если вы видите какое-нибудь поползновение на доверительное управление, намеки на опекунов различных, да, вот, действия в чужом интересе, да, ну, какое-то государство берет за вас, действия действуют в вашем интересе и так далее. Вот здесь морское в полной мере. Вот, морское не подразумевает, еще раз скажу, живых, вообще не подразумевает. Вот, поэтому юридически стараются всех... Уничтожит. Римское право, ну это обязанности повинности, да, это не успел родиться, уже должен. Вот как у нас гражданами становится по рождению, да, это означает, что а, по рождению человек становится сразу римским рабом, патрицием в лучшем случае, да, но потом обретает еще больше обязанностей, повинностей и так далее. Вот, и Конституция сразу нам про это говорит, да, что римское право у вас в действии, вы гражданство по рождению приобретаете, хотя в принципе в, по естественному праву, а, что такое естественное право, оно сейчас у нас есть, практически практически в целиком и полностью в хорошем нетронутом виде, не оскверненном другими правами, да, это били правах, почитайте его на сайте ООН, вот, туда входит а, много сводов. Вот много а, различных и деклараций, и пактов, и других законов. Почитайте внимательно. Так вот, там практически все основано на естественном праве. Ну, конечно, там подпортили уже чуть-чуть, но тем не менее, ребят, можно прочитать. Вот вы увидите, право на гражданство – это право, которое нужно еще реализовать. Как его может реализовать ребенок а, новорожденный, вот это мне, конечно, непонятно. Поэтому а, вот в этом плане, что законы СССР о гражданстве, что что закон Российской Федерации 62 ФЗ, да, гражданство, рожденные автоматически становится гражданином. О чем это говорит? Это по римскому праву. То есть дети рабов-рабы. Все, тут другого не дано. То есть ты, ты не успел родиться, а ты уже повинен и обязан. Понимаете? И первое обязательство, какое возникает у ребенка? Учиться. Ты обязан учиться, обязан пройти вот эту вот армию, да, форматирование мозгов обязан, никуда ты от этого не денешься. Ну, конечно, есть там свои лазейки и так далее, но тем не менее, ребят, для чего я вам это все рассказываю? Для того, чтобы вы уже были у меня юридически подкованными все товарищами, да, для того, чтобы вы понимали, где какое право вам навязывают и как вам в соответствии с той или иной статьей себя вести. Значит, мы с вами уже обговаривали такой момент, что а, есть такое так называемое но не норму права, как они называются, то господи, аксиома права, да, вот, по которым написано, что если вы ссылаетесь или просите в отношении себя применение той или иной статьи, либо ссылаетесь в свою защиту на ту или иную статью, то вы признаете это право и просите перейти в это право и вас рассматривать вот этот спор судебный, либо какой-либо спор, именно вот основываясь на вот этом праве. Ну, конечно, там еще есть материальные права, мы сейчас не затронули не материальное право да а, ну это к делу не относится вообще по большому счету я вам просто хотела большими мазками показать как все устроено а, смотрите суть какая если вы а, какое-либо право в отношении себя применяете значит вы его признаете и вы хотите чтобы спор Велся именно вот по этому праву. Но если вы четко в этом споре совершенно четко указываете, что по вашему праву, то есть смотрите на оппонента, на какое право ссылается оппонент. Если вам оппонент ссылается на оферту, мочите его недееспособностью. Вот просто, вот играйте по его правилам, только тыкайте реально, вот его тыкайте, что это ваши законы. Я их не признаю. Ну, так, аккуратненько, да. Вот по-вашему, да, хорошо, ты, ты назвался груздем, полезай в кузов. Ты что говоришь, оферту? Ты мне оферту предложил. Да ладно, дружок, Он, все банки любят, да, на основании общего публичного договора, размещенного на сайте. Любые из организации, организации, которые услуги нам предоставляют, в том числе ЖКХ, да, они тоже очень любят вот ссылаться на оферточки всякие разные и признавать нас недееспособными. Способными. Но раз они ссылаются и используют, значит, мы играем а, с ними их же оружием. Ребят, здесь все просто. Здесь а, бесполезно их тащить куда-либо в другую область. да. Играем с них по им же правилам. Оферты публичные. Ой, не вопрос. У меня тоже есть публичная оферта. И вы ее признали своим действием, бездействием. И дальше де дело вашей фантазии. Все, играйте по их правилам. Потому что раз они признают вас недееспособными, автоматически они признают и себя недееспособными. Вот Все все можно это делать если у вас а, идет какая-то лабуда в, в истории там доверительного управления история пекунов всплывает и так далее там действия в чужом интересе да такие вот какие-нибудь истории можете здесь тоже очень хорошо по поработать да. но опять же имейте в виду если кто-то что-то хочет да, посмотрите, насколько вам выгодно играть на их территории. Если вы понимаете, что ваша территория для вас выгоднее, стойте на своем. Вот стойте там на естественном праве. Да. Естественное право – это права человека сейчас. ну, Более-менее в чистом виде. На 70%, где-то на 75%. Вот, уходите, уходите в естественное право. И все, и даже вот не лезьте туда. Но им четко показываете, что вы, это по вашим законам, да, я даю разъяснение вам по вашим законам, что вы, выбрав вот это оружие, вы даже с этим оружием ошибаетесь, потому что вы его неправильно применяете. Потому что, потому что, потому что. Вы имеете полное право разъяснять и показать, что вы умный человек. Что вы так боитесь-то лезть. Не, не бойтесь, разъясняйте им их законы, разъясняйте им их те области права, на которые они претендуют, чтобы велись споры именно вот так, как они хотят. Хотят, ради Бога, мы их убьем, их же оружием, без проблем, ребят. Только надо понимать, что вы делаете. Вот я вот э, читаю иногда очень много ваших э, документов, которые вы пишете, да, и все равно там краем глаза проглядываю, и вы там чего только не намешиваете. Вот просто вот все подряд такая сборная столянка винегрет, да, они к вам как алеюе пишут законы, а вы им винегретом отвечаете. Ну вот знаете, разговор иногда смотришь вот глухой со слепым, вот, вот одинаково примерно. То есть они вам про Ивана, вы про болваны, и вы не можете договориться. А почему они вам пишут отписки? Да потому что вы не можете договориться, вы не понимаете. Если они вам ссылаются на такие-то законы, сразу сообразили, ага, по какому праву ты со мной хочешь поговорить? По этому праву? Все, дружочек, не вопрос. Ты сослался на что? На общие условия публичного договора? На тебе публичный договор. Дальше не вступаем в полемику. Вот это они понимают хорошо. Сослались на гражданский кодекс. А на тебе гражданский кодекс, да? По римскому праву. Права и обязанности. На тебе права и обязанности. А ты свои сначала соблюди. А гражданский кодекс очень четко говорит, расписывает, что такое обязанности. Сначала должен выполнить обязанности кредитору, для того, чтобы они возникли у должника. На тебе по этому праву. А вы, он вам дает по римскому праву, а вы ему начинаете там и церковное вменять, и конклюдентное, да, или вообще, если он вообще не понимает, о чем вы говорите. Понимаете? Ну, он, он просто в фрустрации находится, типа, что человек хочет. Поэтому они вам и пишут сейчас, что смысл обращения непонятен. Им реально непонятно, ребят. Непонятно. Если вы хотите адекватный ответ, если вы хотите а, ответ в виде а, «приняли», к сведению, да, вот, ну, хотя бы такой, я сейчас считаю, что это очень положительный ответ, когда, допустим, мне на мои запросы уже пишут, что принято к сведению. Все, это я считаю очень хорошо, это заявительное право в действии, да, то есть я уведомила и приняли, ничего не надо делать, я просто прошу принять к сведению. Ничего не прошу исполнять, ничего не прошу делать, да, то есть я прошу, что вот, да, я считаю, что это вот так, вот так я вам заявляю, поэтому будьте любезны, все они принимают. Вот, допустим, я их уведомляю, да, что я занимаюсь вот такой вот деятельностью, я буду вот это делать, вот, и поэтому... Вы должны на это адекватно реагировать, я вас просто об этом уведомляю. Вот, они мне пишут совершенно спокойно, принято. Раньше, когда я писала сборную солянку, да, потому что смотрю ну, на их законы, ну реально, там винегрет. Вот Я им такой же винегрет и писала, смотрю, но не понимают ребята. А раз не понимают ребята, значит надо находить, так как они будут понимать. Вот, ребятушки, тяжело, сложно, но я думаю, что вы разберетесь. Тут ничего такого нету. Берете их законы, берете то, что вы от них хотите, посмотрите, в какую область права это ложится, и вот в этой области права вы с ними разговариваете на их волне, на их их, они все не очень хорошо разбираются в юриспруденции или вообще там в законодательной базе, даже в своей же. Поэтому не переходите границы, они никогда в смысле вас не поймут, потому что они даже вас не догонят ни по знанию, ни по опыту, ничего. Вот сидит какое-нибудь там должностное лицо, да откуда у него такое образование, ребят? Это вы занимаетесь саморазвитием, самообразованием, вы много чего знаете, вы молодцы, а они-то ни черта не знают. Они вот знают свои там 2,5 копейки, да, вот их везде и вставляют, больше они ничего не знают, поэтому общайтесь с ними на их языке, вот, старайтесь не умничать, старайтесь не, ну, там, не, не выкладывать, что у вас там прям целая, целая полемика и научный труд» совершенно просто ясно лаконично, да, излагайте, что хорошо, раз вы мне предъявляете претензии на этом праве, я вам разъясню, что согласно выбранной вами норме права вы не та та та та та и разъяснили им все. Вот, и, и ушли сами в естественное. А я останусь при своем, потому что я считаю, и дальше перечислили права человека. Все, до свидос. Вот если вы научитесь так с ними общаться, вот увидите, у вас гораздо двинется с места. Реально, и все пойдет более менее уже по накатанной. Так что набивайте руку, читая законы, обращайте внимание, да, какая статья откуда, из какой области. Вот. На что они ссылаются, тоже внимательно читайте, да, из какой области вот эта статья, на которую они там мотивируют свои требования, или что они там от вас хотят, и уже сражайтесь с ними их же оружием. Вот тогда это будет очень эффективно, потому что они ой как не любят. Вот. особенно они не любят конклюдентное, когда к ним предъявляешь, потому что они считают, что мы на это мало того, что не способны, но и не имеем на это права. Ох, они как очень сильно ошибаются, потому что у нас, как у человеков, прав как раз-таки больше, чем у них у должностных лиц. Должностные лица, кстати, вот, ребята, это римское право в чистом виде практически. Вот, у них там вообще ограничено-ограничено все. У них одни обязанности и повинности. Вот. Ну, еще не считая того, что а, принудительные вознаграждения и дания не платят да, в виде налогов а, от заработной платы, страховых взносов и всего остального, но повинности и обязанности у них превыше всего. Вот. Поэтому этим пользуемся, нагибаем их всех и заставляем их, по крайней мере, адекватно работать, адекватно а, реагировать на все ваши требования. Все, ребятки, всем удачи, разбирайтесь с правами.